еще одна твоя суперспособность. Находить авторитеты. Да, ты могла бы давать мастер-классы по влиянию чужого мнения на собственное «я». Твой бус лучше всех разбирается в людях. Глянцевые журналы, у них как бандж информации о знаменитостях. Слава врачей не подлежат сомнению. Слова твоей матери. А жизни. Общество определяет ценности и приоритеты. Ты ведь точно знаешь, как мы должны жить. Хочешь, так много авторитетов, а ты авторитет для меня. И ты рассказываешь мне о важности собственной квартиры, о важности собственной машины, о том, как именно лучше праздновать новый Бог, о том, зачем людям необходимы дети, о том, где. Люди, не имеющие постоянной работы. Да господи, ты могла бы диссертацию защитить по теме, почему твои друзья пропащие люди. Или бестселлер написать 200 доказательств того, что твоя жизнь недостаточно хороша. Я все еще ребенок. Но ну, я реагирую, как дикий звереныш. Я поднимаю шкуру и шплю в ответ на твои слова что происходит, ты доказываешь, ты пугаешься, ты плачешь. Держи. Я пугаюсь, я бросаюсь к тебе, я опять забываю найденные вопросы и ответы, я выбираю свои мечты в коробку на нутресоле, в коробку с надписью «НЕВОЗМОЖНО», зато твои мечты выкладываю на передний плане и каждую аккуратненько полирую тряпочкой за это ты гладишь меня по голове вот теперь мы действительно похожи я не замечаю я не замечаю в какой момент звонков от курьеров и службы доставки становится больше, чем звонков от моих друзей. Я начинаю находить кайф во всем, что раньше я вообще никогда не подумал. Круг моих интересов сужается до первых строчек поисков бубли по запросу развлечения. Я нахожу кайф в боулинг, в бильярде, в пейнболике. что невозможно. Невозможно. И что именно деньги определяют границы этого самого невозможного. Это на самом деле. На самом деле... Я думаю, что веду себя правильно. И люди же поступают именно так, когда... Ну, вступают в настоящие, серьезные отношения. Так ведь? Ну, меняет себя. Ты начинаешь гулять с подругами по вечеру. Я слишком поздно понимаю, что я индиям.